Запрашиваешь какие-то напитки, а вот там вот my friend готовит кушать. Hello, Ну как сгореть за день? То есть сгораешь реально за день. Я на второй день офигел, на третий день меня более-менее отпустил. А здесь и в Доминикане этот песок везде. И в той же Турции просто везде. Песок вроде бы хорошо, все хотят песок. Адаран сравнивают с отелем Хардрок. Хардрок считается одним из самых таких прям пушка-пушка, реально. Хардрок. Кто в курсе? Почему я не увидел здесь рассветов? Не знаю, не могу сказать, то пасмурно, то еще что. Но закаты здесь действительно будут не хуже, чем в Доминикане. Все, сгорел. Нафиг сгорел. Тюленье отдых. Хотел сказать, в Доминикане на Мальдивах он прям такой уморительно тюлень. Афроамериканцы... Китайцы, кого только тут нет. Но что-то на бассейне мало народу. Обычно больше. Водичка мутноватая в басике. Но зато не чувствуется хлорки. Нету хлорки. Вот так вот плаваешь на баре. Армузный, какой-то фруктовый, ананасовый. потребляешь потихонечку. Ах, уже что-то в океан хочется. Пойдем потихонечку в океан сейчас. Потому что, как говорится, в намальдинвах в басике скучно. Да и сгореть можно. Что я уже изгорел, собственно. Все, сгорел. Тебе apple juice? Шок. Это apple juice. Надо говорить. Вот, дядя говорим, my friend, Apple juice. Это, а, это мой Арбуз. друг. Мой друг. <связываю> И э, сэр, это холануаис немножко. Да. Спасибо. А да? а, apple Apple без без Apple нуаис. А то бэби. Бэби бэби. Гриль бар. Здесь же мы сидим. Запрашиваешь какие-то напитки, а вот там вот my friend готовит кушать. Hello. <смех> это гриль бар Правда, ружье у меня, как у рака Я думаю, вы это поняли уже Там готовят кушать, здесь угощают, наливают Сейчас подождем нашу Френч Забыл название Картошку фри, короче По-английски название забыл В общем, поправка по поводу этого бара он после пицца-бара. Очень офигенный, реально. Тут фри вот эти вот. Фиш фри. Название постоянно собирают. Бургеры фюлька множество. Стейки. Ну, вот этого здесь просто вот полным-полно. Вон все люди сидят. Вон они вокруг. Они сидят, кушают любые напитки. Массаж. Тебе нужен массаж? Я так и думаю. И вот в принципе это бургер бар Рядышком вот с этими вилами, вон они вдалеке все очень классный прям классный на самом деле рекомендую причем он даже получше будет чем тот алкаш бар на басике правда тихонечко начинает не заходить не знаю если выживу я после этой парелки. знать будет хорошо буду жить тоже надо пердаком потрясти Не тем я занимаюсь Короче, итог Моего Гребаного отдыха Это Сгорел я Напрочь, причем сгорел еще вчера Но понял я это сегодня Только сегодня я об этом понял Как говорится, обдуплюсь Слишком поздно Солнце обманчивое. На самом деле, я сгорел еще в первый день. На второй день более-менее поверил в себя. В третий день меня накрыло как-то совершенно быстро и неожиданно. Поэтому сейчас хожу как паранжа. Вот они, уважаемые то ли индусы, то ли кто, таскают лежаки. Сейчас и мой лежак утащит. Что-то они их складывают. Не знаю, для чего и почему. Пойду я схожу туда, а потом пойду нырну разочек. Конечно, отдыхать всегда приятно, но очень приятно то, что здесь в марте месяц, потому что я здесь нахожусь в марте месяце, климат очень теплый, но сразу же скажу, что на самом деле, если сравнивать с той же Доминиканой, здесь такой он более уединенный отдых, прям более умиротворенный, а там он такой более движниковый. Ну и не забываем то, что большинство из нас это русские люди. Неважно, это казах, чечен, дагестанец, якут, калмык там. Не суть важно, ребят. Мы все русские. И здесь получается, что ну как-то я, в общем, короче, просто сгорел. Просто-напросто северный человек я, судя по всему. Акулы плавают прямо вот здесь. Но это, судя по всему, не кусучие акулы. А какие-то такие Бульмини спокойные, специально вот какой-то пертик с персика у нас нырять нереально, потому что везде мелко. вся живность у нас в основном на коралловых рифах, то есть мы вообще весь остров состоит из кораллового рифа, но на коралловых рифах есть еще рифы, то есть, грубо говоря, какие-то остатки вещей, не вещей, а вот этих вот сталактитов гребаных, которые еще не размололо море, не перемололо вот этим вот течением вверх-вниз прилив-отлив. Вот песочек это перемолотый коралл Вот там, видите, чернота Это коралл, который еще не перемолот Он продолжает расти Впитывает в себя микроорганизмы моря И он растет там, Через миллион лет мы увидим то, что Мали, то есть Мальдивы, где мы находимся Этот промежуток увеличится там еще на метр Грубо говоря, надо уровнем моря Ну и здесь, конечно же, плавают даже акулы Короче, надо занырнуть Потому что сгорел я Северный человек Это... Местность, все-таки, ну вот, я реально понимаю, что это не мое, либо просто это эхо того, что, ну как сгореть за день, то есть сгораешь реально за день. Я на второй день офигел, на третий день меня более-менее отпустило, на четвертый день я был колдырьбар. на пятый день я понял, что я сейчас умру, короче, на шестой день я сейчас вот хожу и думаю, о боже мой, лучше бы я умер вчера. Посмотрите, я сраный гребаный рак, я уже... Я уже не раздеваюсь. Мне пронжу, дайте. Я тюрбан натяну и буду ходить. Я сейчас понимаю всех местных пацанов, потому что сгораю быстро. Короче, все местные индусы, это северные люди, как и я, северный человек. Ныряем. Потому что, как говорится, жить хочется. Вода спасает. ячку растерто от этого песка, потому что песок везде не только... Песок не только трусах, под мышками, в очке. А -а -а. Он везде просто, он даже в кровати, вот спишь. Вот вы знаете, в чем прикол Сочи? Прикол Сочи в том, что гребаный песок, ты его не ощущаешь, ты буквально только вышел, и ты его уже не чувствуешь, несмотря на то, что он есть. А здесь... И в Доминикане этот песок везде, и в той же Турции просто везде. Песок вроде бы хорошо, все хотят песок, но по мне этот песок это гребаное, растертое очко. Конечно, все приятно, все замечательно, но когда у тебя промежность к сбычью жопу, она у меня сейчас именно такая, причем не только сзади, но и спереди, показывать не буду, воздержусь. Это что-то с чем-то. Не знаю, может быть, это только у меня. У вас с этим проблем нет. Но я просто активный малый. Если ты ходишь здесь более-менее, передвигаешься, то невозможно, чтобы тебе очко не растерло. Так получилось то, что я живу на рассветной стороне острова Адаран, отеля Адаран. Но на самом деле здесь есть закатная сторона, про которую я еще особо не рассказывал и не показывал. Вообще здесь этих островов, здесь этих отелей, я не знаю, около тысячи штук. Но, возможно, кто-то из вас приедет сюда и решит здесь остановиться. Начнем с того, что Адаран э, сравнивают с отелем «Хардрок». Хардрок считается одним из самых таких прям пушка-пушка, реально. Хардрок. Кто в курсе? Если есть возможность, оставали, останавливайтесь всегда в Хардроке. Почему мы оказались в Адаране? В Адаране мы оказались по причине того, что Хардрок был занят, честно вам признаюсь. Разница была всего 50 тысяч, но я-то понимаю, что Хардрок реально зачетник. Ну, если я люблю движуху, как в Доминикане, как в Турции. Здесь же Адаран неплох. Все включено. Любая алкоголь, любой коктейль, мактейль. Но Началось, как говорится, за здравие, закончился за упокой. Возвращаемся, как говорится, к нашим э, рассветным-закатным сторонам. Вот это уже закат. Снимаю вечером. Закаты здесь волшебные. Я помню Доминикану. Здесь в Доминикане были сумасшедшие закаты. Рассветов я не увидел здесь нормально. В Доминикане видел рассветы умоповрачительные. Но, почему я не увидел здесь рассветов, не знаю, не могу сказать. То пасмурно, то еще что. Но закаты здесь действительно будут не хуже, чем в Доминикане. Вот и вам Противоположная сторона острова Адаран, перетертые гребаные сракушки, кораллы, да, хреново, а, вот то, что от них осталось, как говорится, мелкие костяшки, вот они валяются, но они уже не повреждают ноги, то есть здесь уже более на надо выбирать, если вы боитесь кораллов, моралов, выбирайте, Закатную сторону на острове Адран Но на самом деле, я не знаю нас. Блин, я вот по прошествию уже 5 дней Я уже привык Мне уже пофигу, потому что там ракушки с ракушки Ноги разбиты, вообще наплевать Самое главное, как говорится, принять 0,5 После принятия 0,5 вообще наплевать Что там, ракушки с ракушки, нормально гуляются Нормально кайфуются, ноги не болят Смотрите, песочек Ну песочек это с этой стороны Это все перетертые кораллы Это кораллы, которые отмерли Миллиарды лет назад, чтобы радовать тебя и меня здесь и сейчас. На острове Адаран, отель Адаран. Республика, как она там называется, доминиканская. Блядь, доминиканская вечная, доминиканка быть много. Малей, Мале. мале. А -а -а -а. Теплейшее, конечно же, море. Но сгораю я очень быстро. А, -а, -а северный человек. Короче, друзья, нравится закат. Закатная сторона здесь она более такая перетертый песчаник э, рассветная сторона это противоположная сторона острова там более такая особенно ближе к технической зоне э, там не даром на технической стороне острова создали техническую зону ее создали для того что потому что там вообще серф место и Оттуда нумерация начинается. Вот как у нас 215, там 217, 225. Там она более такая... Ай, протер очко. Извините меня, пожалуйста, за мой французский. Там она более начинает такая ракушечная зона. А здесь, видите, песочек на закатный. То есть, выбирайте не рассветную сторону, а на закатную. То есть, обсуждайте это. Иначе посылитесь там, где мы на гребаных кораллах. То есть, на острове Адаран есть нормальные места. Как говорится, подходите к этому просто, правильно, грамотно, с чувством, с толкой, расстановкой. Но здесь у них крабов меньше. У нас крабов и живности намного больше. Здесь вот именно вот эта часть, она больше акулия. Акулия, Рыбья, скажем так, здесь мелко тоже как бы неплохо, но основная жирность, она вся с той стороны, потому что они все тусуются там на коралловых рифах, то есть вот этих еще не перетертых кораллах и на водорослях, а все они вот с той стороны, то есть все они вот от этого Адаранского э, острова на на океане они все вот с той стороны. Там живу я. Здесь более перетертая, более лайтовая версия. А там такая, может быть, даже, не знаю, потихонечку начинаю привыкать с той стороны, короче. А сюда так приду. Иногда, как говорится, Балкашбар.